Что он делает? Он пишет предложение. Точка – это сама по себе пауза. А здесь он еще ее акцентирует, прежде чем идти дальше. Давайте с вами на внутреннее посмотрим. Просьба о помощи, крик о помощи человека. Заметила еще такую вещь, показала вам химеры. <смех> все резко стали искать химеры. Не в каждом почерке, если петляющие поля, то это обязательно химера. Иначе все было бы намного-намного проще. Вот эта буковка пишется вот так, значит, этот человек такой-то. Понравилась мне фраза. Буквы по написанию очень разные, как если писать предложение, Компьютере для каждой буквы, используя разный стиль шрифта, это очень неблагонадежно. Посмотрите, насколько накручено. Итак, наше домашнее задание. Я все посмотрела, все ваши вопросы увидела. Какая здесь организация у нас получается? Много перегруженного, где здесь воздух на этом листе, маленькие расстояния везде. И обязательно пишите значения, потому что с таблицами вам, хотите вы этого или не хотите, вам нужно учиться работать. Это наш основной инструмент на первом курсе, на втором и даже на третьем, где будет типология. Все равно будут таблицы и все равно мы будем работать по ним. Таблицы есть в каждой графологической системе, по крайней мере из тех систем, которые я встречала. Я училась по израильской школе, основанной на европейской, это было в начале. И то, что я проходила у аргентинцев, то, что дает тот же самый Августа Вэллс, у них может быть чуть модифицированные таблицы, но у них то же самое идет. Также тут позитивные значения, негативные значения, и также не все значения являются верными. То есть от картины почерка очень много зависит. Поэтому эти вещи нужно учиться работать, и я неспроста вам даю эти таблички. Иначе все было бы намного-намного проще. Вот эта буковка пишется вот так, значит этот человек такой-то. Давайте по домашнему заданию. Какие основные вопросы или трудности были с этим почерком? И пока вы пишете, заметила еще такую вещь, показала вам химеры. <р parade> все резко стали искать химеры. Не в каждом почерке, если петляющие поля, то это обязательно химеры. Нет, химера – это когда слишком лево-право, право-лево, когда совсем вот такой дисбаланс, как я на прошлом занятии вам показывала. Про поля пока не переживайте. У нас будет отдельная тема, где я поля дам более подробно со значениями, какие они бывают, какая должна быть норма. Это небольшие комментарии там по домашнему заданию. Наташа. То, что вид беспорядочный, небрежный, хаотичный, на мой взгляд, хаос начального этапа не очень сильный. Давайте с вами на внутреннее посмотрим, что вот это вот за шмакодабрики здесь и тут. Смотрите, как пишет. Заметили же вот эти петли, не, абсолютно куча-куча-куча-куча вот этих исправлений, какие-то кривые штрихи. Поломанности, кстати. Кто хотел знать, как выглядит? Посмотрите, вот она, поломанность. Видите? Здесь надо еще чуть-чуть, вы у себя лучше увеличить, у вас есть этот образец. Как будто рука дергается. Вот здесь, видите, раз такое какое-то дрожание идет. Здесь по всему почерку эти поломанности. Очень много здесь. На самом деле уже это одна из крайних степеней психологической и неблагонадежности и неблагополучия. Посмотрите. Раз петля пошла, два. Наверное, скорее вот так. Я тоже не могу воспроизвести, как эти петли идут. Это очень неблагонадежно. Посмотрите, насколько накручено. Вообще в целом различные вот эти петельки ⁇ это желание обратить на себя внимание. Но здесь оно в отрицательном идет. Очень негативная... Какая вообще картина общая? Негативная. Вот вы пишете в домашнем задании очень все отрицательно, отрицательно. Здесь уже просто кричащая степень. Причем сама неблагонадежность связана именно с психологическим неблагополучием. То есть, когда внутри человеку плохо, а снаружи хорошо ему быть не может. У меня снаружи все плохо, зато у меня внутри все хорошо. Такого не бывает. Там целые списки этих признаков. И чем больше, тем сильнее это состояние. Здесь очень сильно, очень ярко выражено. Прям кричит почерк. Просьба о помощи, крик о помощи человека. Поломанности да, букв, видите, тоже уловили молодцы. Про букву А, про обводочки я вам сказала. Мы еще будем с вами проходить. У нас будет символизм овалов, если я не ошибаюсь, это шестое занятие. Там подробнее расскажу. Здесь как раз-таки проблемные эти овалы. Они мало того, что закрытые через петлю. С вот эта перекрутка, это все идет в левую сторону. Помним, левая сторона это у нас к прошлому. И к интроверсии проблемные, очень закрытые обычно. Тем более картина, посмотрите, у нас картина негативная. Вся в целом и внутри, снаружи. Более-менее социально кое-как он держится. Едем дальше. Если рассматривать центр листа, текущая активность, то как раз попадает на строчку, которая заканчивается словом "окей", после которого стоит эфирная точка, большой пробел поля «Страх идти в будущее». У него вообще точки, посмотрите, какие с акцентуацией. Вот здесь она же не одна такая. Одно дело, если бы мы встречали один раз, посмотрите признак, повторяющийся. Раз, два, три, четыре. У него все такие точки. Здесь вот кружочек какой-то.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 То есть через такое количество страхов ему это дается. Тем не менее, очень нужно внимание, очень нужно принятие. Посмотрите, как тесно между словами. Нужен кто-то, кто бы был рядом. Нет самостоятельности. Заметили, это же Настя, по-моему, писала про неразвитый раз так, да, про мышление, про восприятие мира. Будем еще с вами проходить. Очень подробно все, все в детальках. Вот здесь 10 раз вокруг до да около. Вот раз перекрутить, накрутить, два. Здесь уже даже это не совсем эмоция. Здесь уже именно как о психологическом таком состоянии мы с вами говорим. Очень сильно. Так. Понравилась мне фраза. Буквы по написанию очень разные, как если писать предложение. На компьютере для каждой буквы используя разный стиль шрифта. Очень прям в точку подмечено. Давайте последние вопросы по домашнему заданию. И будем приступать к теме. Тема очень важная. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.